Однажды мой младший брат увидел в телепередаче мальчика, который был болен, и он задал мне вопрос, а он умрет и его отвезут на кладбище? Я ему ответила, нет, ему обязательно помогут добрые люди. А сама задалась вопросом, кто же такие добрые люди? Ведь это и я, и ты, ведь это все мы. А вы когда-нибудь помогали детям? Мне кажется, маленькой помощи не бывает. Она или есть, или ее нету. Вот, например, я как-то раз увидела телепередачу, где рассказывали о маленьком мальчике, которому срочно нужна была помощь. Он был очень сильно болен. Я рассказала об этом маме. Она заинтересовалась и разрешила мне перевести небольшую сумму денег. Так ведь каждый человек может помочь даже небольшой суммой. И в итоге наберется та сумма, которая спасет мальчику жизнь. Как-то мне мама рассказала историю про одного мальчика, который болел раком. Его мама делала все возможное, чтобы помочь своему сыну. Она распространяла информацию в соцсетях и просила у всех людей помощи. В итоге они нашли те деньги, которые были необходимы для операции. На некоторое время операция помогла ребенку, и он жил. Но в итоге болезнь снова атаковала и ребенок умер от рака. Но ведь сколько на свете детей, которым эта операция обязательно поможет. У меня много друзей в социальных сетях, и я подумала, что это можно использовать, и они могли бы лайком или репостом помочь больным детям. И от их времяпровождения была бы хоть какая-то польза. Но я заметила, что многие очень неохотно ставят лайки и делают репосты таких записей. Я сделала собственный опрос в социальных сетях. В нем приняли участие 491 человек. Меня очень обрадовало, что 49% опрошенных уже помогают. Кто-то деньгами, кто-то репостами, 20% опрошенных еще не помогали. Никогда. Но готовы помогать. Я надеюсь, что это правда. А 27% никогда не помогали. И даже не читают такие темы. Мне очень жаль, что у них такая позиция. Ведь это совсем не сложно. 6% опрошенных считают, что это все организуют мошенники. Но ведь это не проверить. Ведь всегда рядом с этой записью есть данные родителей или ссылки на благотворительный фонд. Я замечаю, что немногие мои друзья подхватывают эту эстафету. Они стыдятся таких записей. Также многие стыдятся переводить маленькие суммы. Но даже 10, 20 или 50 рублей могут сложиться в большую сумму и помочь тяжело больному ребенку. Первый раз я сделала репост записи о маленьком Тимоше которому собирали 18 миллионов рублей. Я показала эту запись маме. Она похвалила и сказала, то, что таких детей много. Но даже просто репост записи – это твоя помощь, дети. Некоторые скажут, что я мала для этого, но я так не считаю. И я считаю, что моя помощь важная и нужная. Все говорят, что главное – здоровье. А эти дети каждый день испытывают только боль. Тяжело не только потому, что нет денег, но и морально тяжело всем вокруг. Я хочу, чтобы дети не болели страшными болезнями, а если уж и заболели, чтобы их лечили бесплатно. Ну а пока родителям этих детей нужно не только очень много денег, но и сил, чтобы их детки жили. Помогайте! Помогайте собственным примером, ведь когда-то помощь может понадобиться и вам самим. Вместе мы справимся, ведь когда ты не одинок, можно сделать гораздо больше. Даже доброе слово в момент сомнений и страха способно творить чудеса. Это важно, это очень нужно. Помогайте. Каждый в силах поставить лайк и написать слова поддержки. Это такая малость, это так просто.